Где мы сегодня играем Майнкрафт. Я все начал с чистого листа опять. Все заново. Я не знаю, может мы построим свой дом, может за какую-нибудь деревню, если успеем. Давайте пока начнем с деревни. Я наконец-таки узнал, как можно пустой мир сделать. Я тут на, пока на креативе. Я играю за котика, у его ой, не котика, а леопарда, у его и хвостик. Так, mm. <пех> <Take, hurst> ладно Ну, вот как вы видите Это просто пустой мир, пока ничего Скоро тут будет жесть как много, по-моему, стоят просто тот мир Там отель очень огромный Там построила А я его взорвал нечаянно Ну, так что Мы начнем сейчас все С чистого листа Так, берем это Верку еще набираем пока всяких вещей. Ну и потом еще, конечно, красителей надо будет. Простите, это не мое. Это у меня тут был сундук, я его сломал. И мне не нужно было. Я тут играю без всего, без мобов, Просто играю. Так. Что я еще хотел? А, краситель. Вот. Самое главное, краситель. На начинаем строить. Так. где давайте. Вот на этой ширине это просто будет, такие, такой подъем. Здесь пол, а вот здесь будет пол, вот так он у нас установлен. Так, так делаем. Ну и сейчас увидите все, что я тут делаю. Так, сколько ей было? Раз, два, три, четыре, пять. Здесь пять, здесь. Раз, два, три, четыре, последняя, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И вот так тут, да, все так застроил Вот так тут делаем. Ну и вот так. Блин. А, блин, потому что ему это и делать. ну давайте сразу заделаем. Здесь вот так. Туч-туч-туч. Я черавитая лучь. Так, раз, два, пройдите. Раз, два, три, четыре. Четыре сойдет. Да, четыре сойдет, думаю. Вот так. Маленькое окошко ей будет. А здесь вот такое еще одно маленькое будет. Опа. Короче, типа вот такого чего-то. Здесь дверь у нас будет. Заход. Так. Вот так. И здесь также сделаем. Вот так. Вот так. Не бойтесь, я вот здесь лесенку вот поставлю, не зря я ее брал тут. Так. Так. Ну и вот тут. И делаем так. Так быстренько застраиваем. -а -а. -а -а. Это похоже за голос на Чубакку. Но вы помните, кто она такая. Тут типа такой грохот. А? И стекол попробуем вот достроим все эти дома потом попробуем мы дома стекла делать будет весь прозрачный вот у меня я тут еще буду второй отель строить так вот так и тут дело, ну и так и по-моему так так тут потом стекло и десять, ой, ой, блин. Смотрите, ночь наступает? Нет, пока ночь не наступает. Так, так, так. Надеюсь, дальше... Так, строим. Так, так, застраиваем. Да, только теперь всё осталось тут. Угу, так вот ночь у... -у, -у, -у. Давля трою. Ну поняли, что я тебе Если не поняли, значит не поняли. Ну я огромный, здесь потолок будет. Вроде бы для жителей этот будет домик. Вроде бы такой огромный. Так, заделаем это, это, это, это, это. Так, блин. Вот. Ну все, ей достроили. Вот, теперь вот это вот удаляем. И вот так получается, мы ну, заходим теперь сюда. Я вам покажу этот как раз фокус когда тут вс оставлю. Сундучок один будет. Так я не нужный идут вещи. Установим Вот сюда, вот сюда. Сундук нам тоже не понадобится, это, это. Ну и лестница не понадобится. А сейчас нам понадобится вот это вот всё. сейчас увидите, для чего это все. Это красители, если что будут такими. Ну, короче, делаем. Вот так, любой какой-нибудь ложите. Ну давайте, в первую очередь, я за вот это вот тут хотел. А, вот так вот. Хм. Вот вы тут можете любой делать, даже без этой стучки можете. Ну лучше такую штучку установить, у вас будет все лучше. Теперь у вас есть другие рисунки тут. Вот любые вы посмотрите, например. Давай. Давайте не знаю. Вот этот что ли? Ну давайте, например. Типа что-то креста, не знаю. Вот, сделали мы его. Так, вот теперь у нас этот флаг. О, не-не-не, не, не, стойте, стойте. Я за не зря сюда чёрный положил. Теперь этот вот так вот обратно засовываем. И коричневый сюда суем. Потом туда опять эту бумагу положим. Давайте такой. Вот, сделан. И все, вы можете два, а можете один красить. Короче, поставить. Давайте, например, вот здесь вот поставим один. Ну и дальше, смотрите, бумаги любую. давайте еще с вот этими сделаем. Я за не зря вот эти вот еще красители брал. Беленький и бумажка. Вот так вот, любым. Давайте таким и, и делаем. Сейчас что-нибудь еще найдем. Вот так. Да, вот таким давайте сделаем. Опа. Все, и у нас, нас все это и сделано. Теперь вы можете хоть что поставить. Но ну, я на креативе, так что у меня несколько тут. Я могу их бесконечно ставить. Так что? Ну вы увидели. Что я тут только что наделал. А, еще один возьмем. Вот так, дверку вот эту только. Теперь. Ну и окошко. Знаете, такой какой нибудь серенькое. Ну давайте еще что? Ну и все вещи. Ой, блин. Ну вы поняли, что тут можно делать. Так. Тут надо потом еще дорожку, кстати, будет делать. Такую каменную. Такую каменную дорожку будет делать. Я ее сразу и делаю сейчас такую. Вот так. Так, так. Значит, уже по вот этой вот можно будет ходить линии. Тут только дала строить такие. так. Так. Тут еще нужно будет ходить. Потом будет все то еще. А, что у меня такое влагает? Бывает у него не прав. так что, простите, если я вам мешаю смотреть ролик, причем сломаю это. Так, ой, ничего. Это тоже на одну пополню. Значит эту. Это по бокам будет стоять, а по серединке другая будет стоять. Вот так. Вот по серединке. Дорожку уже сделаем такую. Нравится. Я знаю, как заборчик едет. Сейчас вот так. Есть такой, типа... А, нет. Вот так вот. Так. Ну, типа вот такого что-то. Ой. я. Ай. Так. Так, так. так. Все, готово. И правильно, я вот так надо было да, Нет, вот так вот да, да, да, да, да, надо было да, да, да, да, О, какой красивенький получил собак, ой, здесь надо строить. Конечно, не самый крутой отель, но это не отель, вообще. Здесь у меня будут сумки ой, сундуки. Э, ой, вот так вот. Вот так вот. О, здесь вот, значит, будет у нас... ой, ладно. Здесь у меня будут сундуки. Положим это, это, это, это, это и это. У меня дверь, стекло, вот этими вот вещами. Положим сюда. Вот что-то тут будет. Фух, я думаю, нормально. Два дома построим. Ну вы как думаете, нормально? Я думаю, да, нормально. Два таких домика между собой. Ну, ладно. Кто это смотрел видео, подпишитесь на мой канал. Мы сегодня играли в Майнкрафт и строили пока для жителей первые домики. Ставьте лайки и нажмите на колокольчик, если хотите не пропускать мои новые видео. Всем пока!